Банде Гурупадо Дандам Бхактабинда Саманитам, Шри Читанна Прабхум Банденита Нанда Саходитам, Ванча калпотору васче кипас индубе ваче. Патитаананг пабуне бхавишнабе бью. Намо нама. Муканкоро Шнагхтипаде деви саттватвойи намо нама Нараяна маскрито норончайванаратхам Девингсара сватингвасамтату жайу нудире Сангхирта Бхакти промудра акш дейям сада паривабам нама виштуду титаас падам сива виринчанутам сараньям битати биспуре жить, чтобы мы всегда были душевадарш, пурнанура гроса кадан ки кам Кришна Сиаддхитагада, Харе Сива Сади, Азан улами табу жовкану ка ха бодато сангиртаной капитару камала я таакшо вишам вару дижавару Кришна Кишина, Кишина, Хари, Хари, Хари Хари Хари, Бхуктин, чамуктин, чадада синитам, Бхаванурупе насада наранам, Ганга таранграмания жатакалапам, Брахман сипурапти важдвишна там, ваги саджушшабадни, лакшми ржасча бакшаси, жасья сти дей санбид, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Хари. Хидда-ти, Хидда-яган-ти, Чидда-ти, Хианте ясвакарамани дриштаневатманешпари, видате видаягантхи, чеданте сарвасангшья. Хианте ясвакарамани дриштаневатманешпари. Горягости боти сисила вакти сидданто Мои like и dislike, when going to match with Supreme Lord and Guru Vishnu, then and only then I can become satisfied. Not before that. сказал, что тогда, когда наши желания совпадут желаниями Верховного Господа, то тогда наша жизнь станет успешной. И вот когда наши желания совпадут с желаниями Верховного Господа, тогда мы почувствуем удовлетворение в своей жизни. Все, что у нас есть, ум, тело, речь, все, что принадлежит нам все. Это все должно использоваться в кришна Кришнабаджане. Это особенность Кришнабаджана, чтобы понять, что такое Кришнабаджан. Я не знаю, сколько рождений нам нужно потратить на это сколько рождений нам нужно жда ждать чтобы осознать чтобы почувствовать что такое настоящий Кришна Баджан неправильное понимание гуру татвы вашнава татвы багуа нитянанда татвы гуру татвы, -татвы. Вот. неправильное понимание всех этих татва но Уведет нас в неправильном направлении. В этом большая проблема. И главное то, что наше ложное эго оно не позволяет нам обрести милость Гуру Ишнаоф и Бхагавана. И, и в этом главная проблема. Кто-то жалуется, что но, на, на, недостаток, на недостаток милости, но Гурдев говорил, что недостатка милости нету, но что преданных приходили к Гурмакараджи и оплакали, что они приехали столь издалека, но не прогрессируют на пути Баджина. Какова причина? Что же делать? И Гурпат Падма говорил, хорошо, смотрите, вы пришли, приехали в Новодибдама. Вы думаете, что вы принимаете прасад, вы думаете, что вы совершаете сатсангу. Вы думаете, что вы совершаете харинам. Вы думаете, что вы следуете Акадуше и прочим праздникам. Но вы не думаете в каком положении вы находитесь сейчас. Если я не смогу, мы не сможем обнаружить свое собственное положение, это очень важно. Если мы не сможем обнаружить свое, свои ошибки, свое положение на, на позицию, на пути Баджина, куда жить и вперед, назад, направо, налево, вверх или вниз, куда двигаться дальше, Вначале мы должны обнаружить свое положение на пути Баджина, то, чего мы достигли, и потом вопрос дальнейшего прогресса может возникнуть, вопрос чистоты, как внутренней, так и внешней. Внутренняя чистота, значит, все 24 часа мы должны помнить Гуру, Ващна, Бхагавана, Наму, Даму и все, что связано с ними. Это зовется внутренняя чистота, а внешняя чистота мы должны принимать омовение, не... не оскверняться. Все время мы должны думать. Гуру Патпадма говорил, что мы не думаем о, о оскорблениях. Шила Бхактина Таккура также говорит то же самое. Мы ставим тилаки, получаем дикшу и все остальное, но мы не думаем, что есть какие-то оскорбления которые мы совершаем, может быть, осознанно или неосознанно, если есть какие-то оскорбления, мы, вроде, совершаем баджан, пытаемся что-то делать под руководством Гурбачнов, может, мы недостаточно предались, может, наполовину или на 80%, кто может сказать. И другое то, что мы не думаем об оскорблениях. И поэтому мы like прогрессируем, но под воздействием этих оскорблений деградируем, и так двигаемся зигзагообразно, в сторону. И вот все, что я объясняю, мы быть удивлены. Очень тонкое суждение там. И те, кто совершают Кришна Баджана, не очень умны, не как вороны. Вороны тоже, конечно, умны, но не так, как Гуру и таково наше положение, но мы должны быть умны по-настоящему. И что это? Каково на... мы должны определить наши подлинные цели? Если мы уверены, что наш интерес нашего подлинного «я» таков, то тогда мы можем принять решение и действовать соответственно. Если мы находимся в запутанности, не понимаем, какого седанта, какова харикатха, много кто слушает харикатху, читает книги. Я говорил, но мы должны встретиться с этой харикатхой. Мы должны встретиться с этим с звуком, с учением Гуру Вишнов. И это зовется подлинное слушание харикатхи, и мы осознаем сердцем, что они говорят. <coughs> если я могу слушать харикатху совершенно все сердцем, всем сердцем, то тогда Симат Бхагавата Махапрана говорит такие слова. Все различные узлы привязанности, узлы привязанности в нашем сердце, мы не видим их, не знаем. Мы забыли, какова наша сварупа, вечная духовная форма, из-за влияния Мая из-за влияния из-за склонности к наслаждениям, привязанности к ним, мы привязались к этому материальному миру. И мы должны их все развязать по милости Гуру Ваичного. И тогда мы освободимся от влияния Май и почувствуем себя свободными, что мы можем продвигаться дальше, ничто нас больше не держит kind of в этом материальном мире. И, конечно, могут быть kind of различные препятствия, преграды. Почему? Without without Без преград Кришна -баджа невозможен. Что Кришна -баджа мы думаем? Что значит Кришна -баджа? Кришна значит, что множество проблем мы встретим на пути этого Кришна баджана Даже Нараян баджан не, не столь сложен, как Кришна баджан В этом главная проблема одним за одним мы должны избавиться И от различных think, видов привязанности. Если мы думаем, что мы проблем, не должно быть никаких проблем, что на пути нашего баджана, баджана не должно быть ни никаких проблем, проблем то так глупо так полагать. Чем больше вы пытаетесь совершать кришна Баджан, тем больше проблем будет встречаться на вашем пути. И автоматически вы будете решать их все по милости Гурвачного. И проблем может... Конечно, проблем как бы не должно быть, но чистые Гурвачного они не жалуются ни на какие неблагоприятные обстоятельства. Кто-то может ругать их, пытаться остановить Харикат и что-то мешать как-то. Различные проблемы <соединяющие> могут быть, и мы должны быть готовы. Я говорил о, о случае с Бинда, когда тогда, когда я занимался публикацией книги, я писал эти книги, находясь в простом жилище без электричества, даже хоть, но, хотя множество таких внешних проблем встречалась, но все равно я не, обид, не разочаровался. И когда моя удача, а точнее, когда моя любовь, а точнее, стремление совершать служение, оно преодолевает все, то тогда уже никакие другие... Привязанности, желания они не могут нас остановить. Вот, Махарадж писал книги для того, чтобы распространить эти книги с учением Шила Бхактина Такура и Шилы. So, не для продажи, а просто для распространения и множество проблем возникало в процессе. Но я чувствовал себя счастливым. Почему? Потому что я мог осознать это служение, которое дал мне Гур Махарадж. И без служения я не могу жить. Это автоматически. И Например, я могу привести пример. Например, у меня есть какое-то хобби, кто-то в футбол любит играть, например, и в то же самое время, у некоторых хобби монетизируется, какой-то доход с этого приходит, и когда это хорошо для человека, он как занимается любым делом, и, и как-то еще деньги приходят из-за этого. Это очень благоприятно. Если кто-то математику, кто математику любит, хочу, хочу, математику, то такие не люди, несомненно, достигают успеха, которые занимаются любыми делами Вот лапха. Жажда при э, э, Ну, в общем, э, склонность к занятию любим, любимым делом. Если мы занимаемся этим любимым делом, то, несомненно, мы достигнем успеха в этом. И если наш баджан он поддерживает нас совершенно. Если мы совершаем служение таким образом, что можем совершать Харинам и слушать Харикатху, то это очень хорошо. Это такие секреты баджана, мало кто говорит об этом. Вы можете подвигаться вперед и вернуться назад. То есть такой ее тоже. Но... Вот Махараш приводил пример с экзаменом, в котором сто вопросов и если правильно ответить, то один балл зарабатывается, если неправильно, то отнимается. Если кто-то ответил answer, на 50% правильно, и на 50% вопросов неправильно, то с одной стороны он 50 заработал, с другой потерял. So В итоге результат 0 okay. с 0 будет. Хотя со стороны может показаться, что so наполовину правильно ответил. Means you Но толку are in мало. И вот это причина, our... по которой, э, мы, несмотря на множество наших попыток усилий, мы не можем совершать прогр прогресс на пути нашего баджана в этом. Как раз и кроется причина. И суть в том, я уже сказал, то, что мы должны думать всегда, какова причина, по которой мы не чувствуем интереса к Харибаджину, какова причина, по которой мы безразличны к слушанию Харикасхи. Мы должны спросить самих себя. Если у нас, у меня есть связь с вашей душой, и поэтому я сказал, я хочу взять и посадить вас к себе на колени, я хочу сказать то, что ваша душа, если я возьму вашу душу, то все равно много места останется для всех. Вы забываете, что послание я могу в я хотел сказать, что сердце Гуру Вашнав очень велико и широко, и места хватит в нем для всех. И you, если I'm я смогу спасти you. вас, то я достигну успеха. если не смогу, то поскольку Дживадмана... Jivatmana... У них есть свободна, свобода воли. Они могут следовать, не могут, не следовать. Они могут прекратить следовать. Много случаев таких. И вот я сказал, Шилабахим Токур много раз говорил, что мы должны думать о снова и снова. Каждый день, перед тем, как отдыхать, сегодня наш прогресс – как, как, мы, как наш, наша духовная жизнь. Достигли мы чего-то за этот день, или потеряли что-то. Вот мы должны каждую ночь ну, в конце дня считать, почему мы не можем совершать харинам должным образом. А должны замерять прогресс нашего баджана. И вот, и вот и те, кто хорошие ученики, каждый день они измеряют, сколько прогресса они совершили на своем пути в наше время. You know, Bhagavan, а по милости, Bhagawan, вот Махарас говорит, что в школе после экзаменов какой из каникул, а потом нужно во время каникулов тоже дается задание, и достойные студенты не изучают всю литературу и прочие вещи, которые нужно изучать на каникулах, а не просто ничего не делать. Ор, advanced level, follow, advanced level, you have to think your standard, you have to go up, stand, standard level doesn't mean you are a fallen soul. You can think about one or two bhakti not thinking about. I'm giving example of a student, a student of 10 plus, a 10 But plus. кто-то. He, he should read the books of Nelkon and Packer. В общем, He что кто хорошо of you know, PK. This way, advanced level. You'll have to complete all before the syllabus start, and you have to когда изучают ее со всеми, им гораздо проще. И таким хорошим студентам нравится учиться, они не учатся через силу. Не занимаются забрежкой. И вот суть в том, что наше ложное эго, оно не позволяет нам встретиться с Хари Гуру Ваишнавами и Хари Катхой. Наше ложное эго, оно не позволяет нам этого сделать. И есть стена между гуло, ващинавами, бхагаваном, трансцендентным миром и нами. Такое покрытие майя, и мы должны пре преодолеть его. Во За всю свою жизнь, если я не смогу преодолеть его, то тогда нет вероятности, что я совершу какой-то прогресс на пути своей жизни. И в этом главное, главный секрет Баджина. В тот день я хотел сказать множество вещей, но времени не хватило. И вот Нарада Махрадж сказал. Вот you know, you know, перед этими двумя этими полубогами, They are the of они сыновья Кувера, Налу Кувера и Нарада. Он хотел дать им руку, потому что он разозлился на них. Нет, вашнав, он никогда не гневается. Так много демонов. Я могу показать, вокруг демонов очень много всегда. Эти демоны, они никто не любит меня. Но so can... no, некоторые business. люди с, с демоническим складом они so могут to принять что духовное, а остальное хотят э, как-то это поменять на какие-то деньги или прочие материальные ценности. This is the problem. Even if they are in problem, I like to help them do. Even after it, at least they can see whole day and night what I am doing. See, if I drag them away from my place, then they can get lost, at least someday. They have some thrusty attitude for enjoyment, money, position, community, content, everything. Но, Все равно даже таким людям с демоническим складом могут как то пытается помочь поскольку, если не быть беспристрастным, то нельзя понять даже суть баджина. Даже Шила Бхакти да, и Тамаду Гусей Махараджи говорил, если кто-то, может, кто-то имеет какую-то материальную веру, несовершенную, если кто-то из своей такой обычной веры, кто-то что-то хочет дать вам, вы сначала посмотрите, если, Still you should accept it. Но, но все равно нужно принять э, такое подавление человека. человека. Он... Но вот, ну вот, вот, вот, вот, вот, lady, вот, вот, вот, вот, вот, вот, to вот, вот, вот, вот, то эти саду они, и, может, они не будут пользоваться этим, но хотя бы должны взять, может, кому-то нуждающимся каким-то отдать. Или более нуждающимся, чем они. Отказываться неприлично, а б... не, не чтобы не обидеть всех, всех людей. Видел, и вот однажды я пошел говорить Харикатху где-то. Мне подарили yeah, какой-то чадр, чадр. Я сказал oh, мне, чадр, а вы же right. вагон и тележка. For но three. все равно не заставили меня взять этот чадр. И тут какой-то панда денег никогда не просил у меня. И вот это Гиридхари панда, всех деньги просит постоянно, но уже никогда не просил, поскольку знал, что я ничего никого не прошу, поэтому он у меня тоже ничего не просил. You, you, you know? to to, so can... <прослушный> в вот английском в бенгале есть три три вида этих глаголов. Обращение на санскрите, тоже на английском просто «you», а в бенгале ну, на русском только «вы», вы и «ты». А на Бенгале есть три степени, то есть уважительная, менее уважительная и как Бхагавану нужно в стиле Бхавана обращаться, что крайне уважительно, а к остальным просто уважительно, а к близким можно так на ты обращаться. И нужно в зависимости от ваших отношений с uh, тому, и в зависимости от положения того, к кому вы обращаетесь, нужно с определенным местом использовать. Вот на Бенгале санскрите. И, и вот я хочу прояснить, что Нарада, он хотел дать урок этим людям с Санойем И чистые ващнавы, они специально, может, вы не можете поверить, чистые гур они специально живут в такой внешней бедности, чтобы поддерживать смирение, чтобы никто не беспокоил их. Конечно, они могут пойти зарабатывать life, деньги, you know, но you know, они не занимаются этим. Если саду требует на какой-то к деньгам стремиться то нельзя назвать его саду это качество которое противоречит святости и вот если кто-то вот мне что-то дает, я прошу не давать. Вот махарадж был в Харидваре э, полтора дня, и тут какая-то ма пришла пришла, какие-то махараджи мне принесли какую-то э, э, одежду дорогую, ткань имеется в виду. там в небольшой комнате. Take, well, uh, я сказал, что не буду, буду ничего брать. А uh, uh, почему you сказали, ничего не брать? А Махра uh, uh, сказал, что я, я, я не мог you Вам you ничего дать, Вы даже Харикатху не, не, не слушали, слушали да? почему я должен Is от Вас брать какие-то пожертвования, и, одежду. И это? но они все равно оставили то, что принесли и ушли. Like Man so the hey, like? <посыл> вот на Говардхане тоже мне кто-то махоражу дал на какой-то дорогой чаддер, этот этот панда, so тот, хари, панда подошел, спросил, <посыл> что я делаю с этим чаддером <посыл> <посыл> <в моей жизни посыл> буду. Не хочет ли он отдать ему, но Неймахрадж отдал этому, этому враджуаси, этот Чада. Я хотел следовать настроению Санатана Гасвами, как жить во Даме. This way I и вот и, и, и, и так я жил, и поэтому многие выражающие, они <соединяющие> помнят меня, даже спустя 10-20 лет. The to... И вот я однажды одна зашел на Парикаму на Гавадхану. Тут кто-то встретился спросил, есть ли у него деньги, чтобы хотя бы до Гавадхана доехать. Махараш ничего не ответил, поскольку ничего, ничего не было. Вот этот человек вышел и принес какое-то пожертвование на, для этой цели. И вот однажды в Махарадзе холодно было, тут какая-то девочка увидела, что без, без тапок Махарадзе идет и сбегала на рынок и купила обувь для Махарадзе. И почему я не занимаюсь сбором денег, потому что я видел и проверил, что Бхагаван есть и он заботится обо мне. И вот, несмотря на то, что Махарадж не занимается сбором денег, все равно все как-то происходит, напечатал уже около, около 70 книг за последние сколько лет, ну, лет 15 лет. Ну еще какие-то книги, они в процессе находятся. И это более Бхагавана, что все так происходит. Однажды Махараш печатал 9 книг в окле в деле одновременно в Рукмопрессе to get fruits, flower, these, that, money. <laughs> Because I, I distress it. Bhagavan wanted to test me. In six months I couldn't see one fruits. Six months, within six months. But I am I, I am not from such a low family. You can realize. But still I was habituated. I am very happy. I wanted to get this kind of life. Ну, Мах говорит о том, что он предпочитает жить такой очень скромной, скромной жизнью, чтобы никакое ложное эго не мешало ему в процессе его джина. И, и вот я хочу сказать то, что Нарада Махараджи, он хотел дать урок этим двум возгордившимся на, на, на, на, на лукуве и Поскольку они принимали мавинью без всякой одежды в мандакине, и вот они наслаждались а с этими женщин, небесными женщинами, Но мы купались с ними без одежды. и а когда вот эта народа появился, эти женщины все вышли, им стыдно стало. А этим молодое не стыдно стало, ничего. Такое пренебрежение выразили народе, И вот Нарада подумал, что нужно их, чтобы знали, как себя вести и какого причина этого проклятия. Это нельзя сказать, что это совсем проклятие. Это больше даже благословение, хотя с чьей-то точки зрения может проклятием показаться. И вот Нарада говорит, Ашато-симедан-дхасчо-даридрам-параман-дханам. ашато симедан даридрам параман дханам Что значит? И вот что значит это шлока те, кто of, очень горды? Они their their могут... Они могут... I mean, развить смирение, если Бхагаван, он сделает их бедными. В Чайтане Мадхи я говорил Харикатху, где-то года 22 назад. И вот преданные очень были рады, что я там говорил Харикатху. Кану с Бабжи Махараш там был, 102 года сейчас слушал харикатху, и... и вот я говорил там, что если у меня много денег, и если я возгоржусь этим, что лучше то, быть нищим и не, не иметь никакой гордости. Я говорил, есть какие-то деньги, и часто люди, если имеют какие-то деньги, они очень гордятся этими. Вот для таких людей лучше быть бедными, поскольку не будут гордиться этим. Поскольку здание ложного эго, оно стоит на основе четырех вот колонн. И что это за колонна Джан Маэш, рождение высокой семьи в богатой стране? То есть люди гордятся этим или получили какое-то образование, тоже гордятся, или <зоцello> <зоцello> красивые, если тоже очень гордятся этим? И вот Джанма Шарута И вот эти четыре, если мы гордимся этими четырьмя вещами, то это подобное проклятие в нашей жизни. Но для чистых преданных это не проклятие. и вот в тот день я говорил то что с силапат он говорил такую прекрасную харикатху для того, чтобы помочь нам, и как в случае с Го Кишуна с Бабуджи Махраджи, он бима Биммала для того, чтобы разрушить его ложное эго. Я никогда не хотел фотографироваться рядом с Гурдевом, но иногда случайно так получалось. И вот, вот Махараш хочет прояснить этот момент, что Гурки Шоудас Божий Махараш хотел избежать Чего-Прахупада, поскольку тот родился в высокой семье очень богатой семьёй. он такой был очень знаменитым. И таким образом, смотрите, Джанма Ашваря Шри — это четыре. Четыре колонны, yeah. на которых стоит uh, you know, здание ложного эго. Мы можем понять, как получить подлинную милость Гурвашного тогда, yeah. когда yeah. они glass, попытаются разрушить the... наше the... здание ложного эго, которое стоит на этих четырех колоннах. Гордости за свое происхождение, богатство, ретел, красоту и образование. И когда эти колонны ложного огонь а разрушатся, то ложный огонь не сможет находиться там. И когда наша ложная гразоружится, то мы должны воспринимать это как благословение свыше. Как наш Читракету Раджа, он ему дали место лидера всех Гандхаров, и он семь дней повторял мантру. И вот благодаря повторению какой-то мантры в течение after недели happened, он получил Дашан всего, что хотел. И вот он хотел сказать после этого, как, а потом он как Шашанкова. Они, so also, они вместе с Ананта Девом получили Даршану у Ананта Дева. Но Парвати не поняла его шутки и захотела проклясть его, что стань Деваном. И тогда тут Вашнав сказал о, мать. Я не молюсь тебя, чтобы ты забрала свое проклятие назад. Он говорит, будь уверен, я прихожу, пришел к тебе, чтобы поклониться не потому, чтобы, забрать, чтобы ты забрала это проклятие, а потому, что это... «Хорошая возможность для меня, если встречи с такими проблемами, с такими препятствиями, но чисто преданные, если его специально отправить в ад или в рай, для них все равно не привязываются к этому». Шиллабах вот вот, тоже говорит то же самое. И вот, вот сила Бхахтима Тагу говорить не столь важно, нахожусь ли я на небесах или в воду. Это не столь важно для меня. Главное, чтобы предностями о Верховной Господь, она была в моем сердце. Если из-за плодов моей кармы, я вынужден где-то оказаться, Итак, это не столь важно. важно главное, чтобы она оставалась внутри когда меня и также в ритрасу, когда этот, этот Читтагиатураджа родился в следующем воплощении, как в ритрасу. Внешне он демон, но внутри он преданный поток. чистой бакти находился в его сердце. Он был таким преданным, что Индра был крайне удивлен, when, when когда Бритрасу на поле боя, он отрубил ему руки, old... он истекал кровью, он молился верхонму Господу и дал рок Индре. Он говорил that. очень воздушные вещи, you говорил Харикатху, Индра был удивлен, как может быть демон, как он, он говорит такие возвышенные вещи. Это невозможно. Юдис Ширмахарадж говорит, как это возможно? Как это возможно? Ты демон, но... В твоем сердце я вижу признаки Махапуруши Великой Души. Те слова, которые ты говоришь, они подтверждают, что ты великая Душа, как в случае с, Рако, Раку. в этом, с царем Ракуганом, пятой песней Богота говорится о нем. И вот он был очень гордым. Джадабарат, он не говорил о себе, что он великий святой. Нет, он скрывал себя. Он скрывал себя, чтобы избежать всех возможных проблем и вот случайно встретились, и когда этот ракуган, он хотел занять, дело в том, чтобы он нес его паланкин, поскольку Один насильщик заболел, вот искали one one заместителя этого насильщика. И вот они пошли and искать and и видели какого-то сторожа на поле, поймали его, как животное, вот этот Барат ничего не сказал, и вот они привели его к царю. И, в общем, заставили его нести этот полотино. Тот был промахомся, не привык, носильщикам so, работать, he не мог в, в, в ритме ходить state, с другими носильщиками. Если так в ритме не ходить, то этот паланкин, он шатается. И тогда царь начал ругаться, что ты, как, как ты тут несешь бестолково, смотри, а, точнее, у всех ругать начала. а те твои говорили, что мы тут ни при чем. Вот тут но новенький не может идти в синхронии с нами и этот царь начал материть его. Что ты очень здоров внешний, я хочу, я накажу тебя, чтобы ты как следует нес поломкин. И, и вот, когда тот потерял а, ну, его, сказал, что это от отлупится, чтобы, как следует, нес и Джадо Барат, он начал говорить, сказал, как ты мне накажешь, поскольку это материальное тело, оно само по себе уже наказание Какое новое наказание ты хочешь дать мне? <свят> Если что кто-то уже горит <свят> в огне материального мира, что, <свят> что хуже ты ему можешь <свят> делать? <свят> <свят> И, и вот э, ты сказал, что я здоров, но все это применимо к материному телу, а я бессмертная душа, и как, какое мне дело до этого? И царь был удивлен, думал, что кто он такие возвышенные вещи говорит. Он спрыгнул с паланкина, поклонился ему попросил прощения, что я совершил оскорбление. Я попаду в ад за оскорбление такой возвышенной души. Пожалуйста, прости меня, Ижада продолжил говорить. И чистый гурвешнава, они хотят организовать ситуацию таким образом, чтобы, чтобы не связываться с глупыми матери материалистическими людьми. И поэтому внешне может как-то странно, Нек некоторые вещи станут показаться. И таким образом Нарада сказал, это очень хорошо. Если какой-то богатый человек станет бедным, почему? Почему? Это не проклятие. Можно совершать Харибаджан, не беспокоясь ни о каких мелочах. И вот Нарада говорит, если такие люди потеряют э, коренную причину своей гордости. Джанма вот если разрушить основу колонны этого ложного эго, то им нечем будет гордиться. In my, in my и вот когда я, Махаш был в школе, он читал такую историю. Сейчас я вспоминаю и смеюсь. И вот пословица английская была, что человек, way, живя живущий man, в стеклянном man, доме, не должен кидаться камнями, поскольку если кинет в кого-то с камнем, то сломает свой дом. Стекло в доме. И вот этот писатель какой-то написал то ли книжку, то ли статью какую-то старую старые поговорки актуальнее в наше время. И вот если подумать see, глубоко, то можно увидеть, что Бамангасима говорил, что те, кто глупые и слепые, but у них I'm нет никаких better. врагов. Later, а как но потом он поизменил сомнение, что даже у слепых и немых, и то враги могут быть на пути Бхаджана. Даже так бывает, хотя все они даже не которые ничего не просят, но все же враги находятся. И вот те, кто живут в стеклянных э, комнатах, в стеклянных the... домах, throw они throw не должны you, кидаться камнями. Но... Этот писатель пишет, что сейчас все наоборот. Что те, кто имеют слабости, они наоборот, критикуют других. Первыми, первыми начинают. Ну, это смысл, это получается, что живущий в стеклянном доме должен постоянно кидаться камнями, чтобы в него не кидались. Ну, это также люди с множеством недостатков критикуют других, чтобы их не критиковали, но это глупо позиция, ранг, деньги, храм – это единственный способ, спасти себя. Потому что ваш не может доказать, что вы в вот также MPC на пути cannot духовности cannot можно видеть, что your люди, которые критикуют всех подряд, сами из себя prove. ничего не представляют, ни их учения содержат множество ошибок, и заблуждений. Недостатков сами они ведут себя как попало. Критикуют других постоянно. И вот Нарада говорит, что те, кто горды из-за своего, из-за гордыни из-за своей собственности или еще чего-то, как в случае с каким-то преданным больным, больным проказом. И вот Махапрабху по дороге в Южную Индию встретил с какого-то человека больного, лепрую проказа. И Махапрабу. махапрабу, махапрабу. And and Но Махапрабху, когда был в Южный Индии, он обнял его, и это называется Махапрабху. Но наша проказа внутри нашего сердца столь опасна, гораздо более опасна, чем вот это все. И поэтому Маха Махапрабху не хочет обнять нас, но мы можем это сделать, поскольку если у нас есть сильная вера в гуру Вачнауф и Бхагавана, то это очень благоприятно. И вот Махапрабху, когда обнял этого больного проказа, то тот исцелился от нее, и вот тело стало золотого цвета, и этот Человек больной проказы спросил, «Парабу, зачем ты, зачем ты э, вылечил меня? Поскольку у меня было смирение, если какие-то насекомые э, падали с моего тела, то я э, садил их назад». И вот, э, ну, в общем, жалел всех этих насекомых, которые сидели и питались им. Смотрите, насколько милости Вайшнав. Он жалел даже тех червей, которые ели его тело. И вот он говорил, что я чувствую себя очень смиренно. Но сейчас из-за такого ложного и сейчас ложное эго может оно может проникнуть в мое сердце. Но Махапрабху сказал, что не бойся. По моей милости ничего такого не будет. Можем надеяться, что Джага и Мадхай стали преданными? Это только милость Ничананды. Махапрабу говорит. Это желание Нити И вот Махапрабху говорит преданным. Люди думают, что они должны и вот когда люди видят Загамадха, думают, что они осквернились и нужно принять омовение в Ганге, но Махапрабху сказал, что я сделал их настолько чистыми, что они будут очень чи настолько чистыми, что их даршана их будет больше, чем омовение в Ганге. Вот Махапрабху благословил их. Они плакали, и после этого Махапрабху и все преданные Джагай Мадхай, Махапрабху, сказал, «Хочу танцевать с ними». Можете ли вы представить, в любой шастре есть ли такой документ, но все же мы не можем совершать баджан, нити гуранги, поскольку мы лицемерны. Но Махапрабху, он дает… Но такую возможность нам Джагамадхани настолько чисты, что хотя Джагамадхани нет никаких греховных действий, которые они не сделали, они делали все, пили вино и, ну, убивали коров, и все грехи, которые можно было совершить, они совершали, грабили людей и прочее. Но все же это желание Нитянанды Прабху и Гуранги. И вот они провозгласили, что сейчас я хочу танцевать с ними. И когда Гуранга Махапрабху танцевал со всеми преданными, и Гуранги, Джагай Мадхани тоже, тоже танцевали. И после этого Джагай Мадхани начали говорить о славе Гува буквально час назад. Они были очень падшими душами, сейчас они так возвысились. Если мы послушаем прославление Джаграмадхай, то мы будем удивлены. Вриндавада Стакова пишет, поскольку чистая Сарасвати, она находится на его языке и по желанию Махапрабу. Те чистые преданные, они, сама Вишну Предави, Шуда Сарасвати находится на языке, и поэтому они могут говорить подлинную Харикатху. Почему люди говорят какие-то лекции, а чистые преданные говорят Харикатху? В чем разница, поскольку Вишна Предави, Вишна Чуда -сар чистая Сарасвати, или я могу сказать Радхарани, поскольку Радхарани она... Главное Сарасвати. И вот она находится буквально на языке чистых предных. Она может говорить Хари часы за часами, и это милость Гуранги Махапрабху. В Несимхо-стотре есть такие слова. Багиша Вадане. Багиша, значит слова. «Иша» значит «деви», «багдеви» значит сарасвати. В Нишингхо-соте есть такие слова. Здесь всегда бхагаванон во всем сердце хранит Лакшми в, белом, в, в форме белого треугольника или чудо то Ну, вот как это в этой шлоке. То, что Лакшми находится. Она хотела обрести вечное место в сердце Бхагавана, и обрела. И таким образом, смотрите, Нарада, он проклял этих Налайкуберов, но это было благословение для них. Они все потеряли. Они начали плакать. No, Простите прощения. Take, you know, И народа благословилась, Because что вы родитесь как body. деревья, поскольку в этих человеческих телах вы so совершаете множество Everything. недостойных действий, поэтому, поэтому будьте деревьями. И он также сказал, но вы родитесь два пор, Югу и Кришна. Он будет в Гакуле, и вы там родитесь так же, как деревья в этой Гакуле. И Кришна спасет вас. И вот это Дамодара, в Дамадарлиле это произошло. То есть, с одной стороны, проклятие, а с тобой великое благословение для них с таким настроением. Не было бы никакой возможности никогда встретиться с Бхагаваном Щекришной, но по поклятию народа это случилось. И вот сегодня... День. И вот сегодня... День ухода Лаканадха Даса великого Лаканатха. Он родился в Джошори. Много предных они родились в Джошори. Это сейчас на территории Багладеша. В то время это Индия была. И, так или иначе, он родился в Джошори, в Талхоре. И название деревни была Талкори, а его отца, отца звали подманапка Брамачари, а мать Ситадеви. И вот он родился из самого младшего возраста. И вот лакананди с вами, он вечный спутник Гуранги. И когда он вырос, его отец и мать, все пандиты, они поняли, что не будет жить дома, то насколько он отречен, настолько огромная любовь в его сердце к Бхагавану, то действительно он оставил дом и пришел в Новодипу. Я чуть-чуть прыгаю, извините, и вот он пошел на дрипу, чтобы обрести милость Гуранге Махапрабху. И тем временем Гуранга Махапрабху был там. И вот Гуранга Махапрабху думал, где I mean, же принять саньясу. И вот он думал, несколько дней осталось. Махапрабху собирался принять саньясу, и Лоханадхасами пришел. Лоханадхасами понял, что Махапрабху примет саньясу. И он... Махапрабху сказал, «Иди во Вриндаван. Нет, я хочу находиться с тобой». Лоханадхасами понял, что Махапрабху оставит дом. И сейчас это золотая возможность, я могу отправиться с Махапрабху. Но Махапрабху говорил, «Нет, возвращайся». Он не хотел возвращаться, но все же Махапрабху сказал, что же делать. И Махапрабху сказал, что ты встретишь меня во врендавании, поэтому иди домой. Жди этого времени, когда Махапрабху сказал так, то Лаканад Гасай, он очень он с тяжелым сердцем. Он он пошел, по, разли, он пошел на, по различным святым местам на паломничество, как Видура. И, и вот по желанию Бхагавана они пошли туда. И после этого, когда они достигли Вриндавана кто-то сказал ему, что Махапрабху отправился в Южную Индию. И тот тоже решил пойти в Южную Индию, чтобы Махапрабу там поймать. И вот он собирался, думал, что же делать. И вот практически готов был и собрался идти уже. И после этого кто-то сказал ему, что Махапрабу во Вридаван уже ушел. Тот -то -то во Вридаван пошел. Когда дошел до Вриндавана, Махапабу в уже ушел. И, ну, как бы тут уже Махапабу сказал, что встретиться с ним во Вриндаване, не, не дождался, пошел в Южную Индию, чтобы его там встретить. Потом вернулся во Вриндаван, то Махапабу уже ушел из Вриндавана в если бы он находился в врядовании, то встретился бы с ним. И вот решил он в с утра пойти, чтобы Махапрабху встретить. Но Махапабу пришел к нему во сне и сказал, что ты должен слушать меня. находиться в арендовании, не приходи в Я сказал тебе быть там, я могу встретиться с тобой. И, и тот не смог, тот не смог нарушить наставление. И Локнат Госвами, он старший преданный. Почему? Поскольку я сказал перед тем, как принять саньяса. Он пришел к Махапрабху. это давно достаточно. Рупа Санатана, Батаргунадхана, они пришли позже. И все уважали его. И когда он пришел во Вриндаван, какой в один день, он встретился с Рупой Санатаны, Госвами в прекрасном месте, в прекрасной обстановке. И все и каждый любили его. Он также любил их. Их, их отношения между ними, это они были буквально витаминами на пути Харибаджана. Если вы не обретете такую любви, такие прекрасных отношений с Гуру то как вы можете развить все это главное? То, что дает питание на пути нашего Баджана. И так или иначе. И вот он находился там. Они обменивались с, с, с, с точки зрения Рупа Санатан, <coughs>, с Госвами, Гупалбата Бата Госвами. И в итоге Кришнадас, наш Кришнадас каверж Госвами, он для составления читания Читамриты, в тот время он просил помощи у всех, как агунаддас гаса, Он просил помощи, благословения, чтобы они помогли, благословили, дали совет, как, что делать. И это не шутки были, хотя Кришна дадский разговаривал он уже получила милость от Бхагавана, поскольку... И, и вот когда... когда... И, и, вот, вот, а... и, и вот... Там случился Авардуба, такой с... случай как вот Силы Павхупаде в детстве, когда Бхагаватима, она принесла его Джаганатху, то гирлянда Джаганатху пала на него. И также вот такой же случае случился. Кто-то уже скажет, что это чудо, но это да, и в случае с Силы Кешва Госуя Тоже такое случилось. Какие-то люди заявляют, что... Кеша Гусема не имеет ни, никакого тренадуты, но это не так. И вот Кеша Гусема попросил своих учеников, чтобы они проверили календарь, какое время благоприятно, когда Пурнима, и почему спрашивают, кто знает, какое хорошее время гуру овощного, конечно, они могут оставить свое тело в любое время. И то, что в то же самое время Арадхи, Арада Венот Бихари, происходило и Мала Радхарани, но упало. Пуйяри пришел с гирляндой, чтобы предложить Кеша-Гусе-Махараджи. И когда он сделал это, Кеша Гусей оставил свое тело. И это, и, и, и это такой примечательный случай. Если кто-то говорит, что Кеша Гуса Махарадж обычный, глупый, преданный, то это показывает глупость заявляющих так. И это наша Гурварга Рупасанатана Харидас такого. Хотя не оставили этот материальный мир, но Аллаха над он был там, но из-за чувства огромной разлуки с он чувствовал боль разлуки. Он не мог uh, жить без Heart них, его сердце горело uh, буквально из-за uh, разлуки like с ним. И вот с вами, он был he... таким великим преданным, что не было нет слов, чтобы это все объяснить. Он жил в Хадирване. Вот этих отдельных девятнадцати лесов приндаван. И вот он жил в Хадирване. Там не было никакой комнаты, просто жил под деревом. Браджеваси хотели построить ему какой-то важных культур, туда отказывался, и вот он жил на берегу кишурия -Киш кунде -С -Кайры. Много раз в моей жизни я был там, но сейчас времени, к сожалению, нет, чтобы посещать те места, которые я раньше посещал, и мы, From <гум> вот, we go to First of all, И вот во время парикомы после Таракадам важен кутира. Выпрыгнув мы идем в Кадирван. Это далеко достаточно. Потом uh, в Джамгам, Джават и во время парикрамы нужно все планировать, чтобы везде успеть, потому что там часто не бывает, и прочие аскезы нужно совершать. <laughs> uh, well, «Слышать харикатху okay, более Kari. благоприятно, so, поскольку совершать харикатху достаточно аскетично, тяжело вообще, слушать харикатху, и мы Kari. тоже самое благополучим, Kari. а то и больше». Kari. И вот он жил в Хадиргауне, как-то так. Это то, то место, где Кришна со своими друзьями являлся своей лилой. И вот Кришна в Хадирван однажды отправился. Там Бакасур, Агасур были, они хотели... Oh сожрать so, всех пастушков, Кришна спас их, но все же в Раджавасе они возмущались на Раджавасе. Кто такой язык? Вот так говорили, Кайро, Кайро, Кайро, то что он съест нас. И вот они того богатства, демона испугались и начали убегать, крича, что нас хотят съесть, и поэтому это место так и назвалось. и там на берегу Кишори-кунды. И после этого он думал, если я смогу обрести Виграха Севу, и, и вот он повторил Харинам только совершал Киртану, хотел слушать божествам, и внезапно кто-то пришел какой-то нищий и дал ему божество, в руки Локанат Хадаса Это был рада. Рады винот прана, или как-то так назывался, вот the этот Лактанг ok ok ok с вами посмотрел the... на Викраху и заплакал, the... deity, и посмотрел, кто же ему это никого не, не было уже. Mm -hmm. Он подумал, невозможно mm -hmm. так быстро пропасть, поле открытое, и... then... спрятаться mm -hmm. негде, никого yeah. нету странно. Meantime, rather, и тем временем разговаривая, это Божество сказало, кто мог э, э, дать no, меня, меня, меня тебе, я сама, с, сама тебе, сама oh, really? дала ah, Божество, ah. мою вигарху тебе. И он начал плакать. И с тех пор он поклонялся ей этой вигархе, как наш с Божий Макарач. Если он видел какое-то дерево баньяна, он радовался, вспоминал, что это Вам Шиваты, начинал там свой баджин, что здесь Кришна, и вот он оставался там на какое-то время, и там настроение преданных парамахамс, и Локнангасвами начал поклоняться. Но в Радживасе сказали, о, баба, ты должен. Нужно какую-то боженку утерти построить, пожилой. Он отказывался обоживать, все говорили, божество, где хранить будешь? что в сумке буду хранить, а в сумке есть. И вот он поклонился им, потом клал сумку и куда-то шел с ними. Такое настроение сложение, такое такая Бхава Сева, она необъяснима, она за пределами человеческого понимания. Как возможно развить такую любовь, такое чувство к Бхагавану, чтобы достичь чего? Мы можем развить любовь к деньгам, к противоположному полу, но... Такие преданные не развивают огромную любовь к Бхагавану. Аллахнад Госвами был очень отречен, он был ничкиншеном, даже когда кришнадарский врач Госвами пришел к нему, чтобы узнать что-то и попросить благословения на составление сочетания Чайтамрите. Тот хотел что-то сказать, но при одном условии, чтобы тот не упоминал его имение в сочетании Чайтамрите. Почему? И по наставлению Лаканадха Кишиндатской Бирасхи с вами хотел написать так много, но ничего не смог. И вот таким образом наш великий народ такого. Он был э, адж принцем, и он э, получил посвящение Аллаху Надхадаса Госвами, ну, еще не получил, а хотел получить посвящение Аллаху Надхадаса Госвами, никому дикши не давал, у него обед был какой-то, но несмотря на это, ну как и Гогиша дозвал Аджима но несмотря на свой обед, они вынуждены вынужден был дать. Дикшу Ш... Бималапрасаду, но Гугчалас Бавач Махараш не думал, что принимает очень Он думал, что принимает Гуру, и таким образом обед не нарушил. И вот, а... вот он так хотел получить посвящение у Лакана, с вами и решил, что любой ценой получит Дикшу у него. И по, волос, по милости и по воле Бхагавана это так и случилось. Не вот хотя с Лакнадас... вами он отказывался и не давал никакого служения народам такого. И в итоге что случилось? Нарутом таку решил делать какую-то сокровенную сову. Кажется, могут быть какие-то препятствия. И, и, и, и вот, в общем, этот народ там так посмотрел, куда тот ходит утром по нужде, и пошел а, а, и, и, и, и ходил каждый день убирать то место, где тот ходит по нужде. И однажды один а, преданный попросил а, кого-то поехать в какую-то деревню для проповеди. И okay, вот I однажды поехал с ними на какой-то пропуск какую то деревню после того, как ну, с, с, с, сошли с поезда еще надо было долгое время ехать Because до этой деревни и тот неповеридный сказал мне нечто он знает что я никуда не езжу но он сказал что свой любите моего гурмахараджа вы махараз, должны поехать но на это, это я не мог ему отказать и поэтому вынужден этого, был поехать с ними <эриджам> И вот мы поехали туда, знали, что я ничего не ем. И вот вечером после вечером Харикатха должно было быть. Я попросил, чтобы мы какую-то машину организовали, чтобы после Харикатхи успеть уехать. Ну, в общем, они а -а -а, а -а -а -а, то ли забыли, то ли еще что-то. В общем, машина не приехала. Везде опоздали, где могли опоздать. Поехали уже после полуночи. Вот они давали okay, много прасада, но они местные деревенские жители oh, готовили, пытались как-то угостить меня. А, а когда я спросил где, где туалет, <просу> тут а, сказал, что туалета <просу> нету <просу> в, в, в открытом поле, можно <просу> в туалет сходить. И вот этот, этот рисике смеялся, <просу> что ну, в деревнях обычно Коомет Ку много, а туалетов нету. И вот таким образом наш лакунангас с вами, он. Ходил по нужде в какое-то поле, <масшиф Saudis> совершал эти утренние mm -hmm. процедуры и совершал Бхаджан. И <соцентрес> вот ä, этот народ там так выяснил, куда он ходит, и, и ходил убирать каждый день. И вот Локрад -э Госвами стал замечать, что кто-то там убирается. One day и вот Лакшман Госвами он спрятался где-то в кустах и решил посмотреть you кто что там say, приходит и uh, prince, увидел что народом он, он, он пришел с Виником, прижал его в груди и говорит, О Вине, как ты удачен, чтобы служить моему года. Если не получил дикшу, что толку жить. И вами вышел, сказал, что ты делаешь. И тот начал плакать. И вот его так поверка закончилась. Он достиг успеха в этой проверке с вами дал ему дикшу. У нее это был единственный его ученик, и после этого он дал ему мантры, рассказал, как совершать баджан. И вот однажды там такого из-за своей предыдущей привычки, Но он был припринцем. И какой-то нищий пришел просить какое-то подаяние хлеба, а тот дал ему чапати, и с увидел и сказал, «Ты не забыл, что ты принц, ты не можешь жить со мной. Уходи. Я знаю твое настроение, ты не можешь жить в отреченном укладе жизни. Мы сами нищие, что нищий может дать нищему». Please, no, so, тот попросил прощения, но Лаканадх был преклонен. и вот народом плача ушел. Он не хотел оставлять Грудева, но тот его выгнал. Это была милость, если бы Лаканадх с вами жил в Хадирване, чтобы мы э, получили. И вот Лаканадх с вами, он... Таким образом, когда он выгнал Нарутама, то Нарутама он, про он проповедовал благодаря его проповеди узнали, многие узнали о нем, но языка недостаточно для проповеди. Я в следующий раз более подобно расскажу об этом. Обширная тема. Шила Прабхупад много раз говорил, что язык недостаточно для проповеди, даже без языка. Большие Великие, чистые, преданные могут проповедовать. Не кутива кутива-матха, го га джуре и вот когда народ пел пил киртаны, то не только люди, а даже звери, звери и птицы, они плакали. Деньги порождают деньги. А бхактия, преданность, она порождает бхактию. Если мы лишены Бхакти, что мы можем дать другим? Если мы сами лишены Бхакти, не любим Бхагавана, то что мы можем дать другим? Мы должны помнить, я в прошлый день... Я, в общем, первый шлок, с которым Махараш начал, и предыдущий шлоку тоже не успел объяснить, следующий раз объяснить. И вот... Садгуру тот, кто… Мы Садгуру должны помнить Садгуру тот, кто перед кем, если мы э, придем к нему, то все наши проблемы будут решены, все наши сомнения развеяны, и это признак чистого вайшнава садгу, настоящего вайшнава, то, что он может развеять все наши сомнения, решить все наши проблемы, если мы предадимся ему, он может ответить на все наши вопросы. И все наши узлы кармы, они тоже будут развязаны. И когда мы встретимся с Бхагаваном во сне или спрашивая харинам, мы почувствуем присутствие Аблу Дева, Ващнава, Бхагавана, то тогда все наши сомнения и подозрения, они развеются и наше сердце очистится. शिद्धन्ते सर्वशंशया, कियंते चास्व कर्मानि, दृष्टने बात्मनिष्वरे, वांचे बात्व.